На заседании городской градостроительной комиссии был концептуально утвержден маршрут новой трамвайной линии, которая свяжет центр города и микрорайон Новый Форштад через микрорайоны Северный и Эзермала. Общая протяженность планируемой линии составляет более 5 километров, а ее строительство подразумевает ряд серьезных инженерных решений. 25 марта эта идея была единогласно одобрена на заседании городской думы. Всего данный проект условно разделен на три ключевых отрезка. Фрагмент улицы Стация с до туннеля под улицей Крауяс, подъем через железную дорогу от улицы Вальню до улицы Оду, и отрезок на Новом форштате от улицы Латгалас до конца улицы Авеню, где расположится трамвайное кольцо. Планируется, что основные расходы на этот проект покроет Европейский фонд Кахэзии, а остальная часть придется на дотацию госбюджета и финансирование самоуправления. Закупка на проектирование должна быть объявлена в ближайшее время. Следом за строительной документацией последует публичное обсуждение данного проекта. На разработку строительной документации будет объявлена в ближайшее время. Во время разработки строительной документации также будут организовано публичное обсуждение, в рамках которого жители смогут подать свои предложения и задать интересующие их вопросы. Согласно экспресс-опросу горожан, использующих общественный транспорт, многие из них осведомлены о проекте новой трамвайной линии. Хотя часть из запрошенных считает автобусное сообщение достаточным, большинство не против такого нового интересного проекта. Конечно, конечно, пользовались бы. И все бы пользовались, может быть, даже на личном транспорте меньше бы ездил в город. Я за. С Советского я пользовался всеми тремя линиями. Но а сейчас будет этот, ну почему и нет. Я, в общем, в Риге отжил там 25 лет. Столько всего транспорта не, не мешает, в общем-то. Пускай будет. Приходят на первое лето, и как пенсионеру мне там э, бесплатно, если мне съездить куда-нибудь, да, трамваем, почему не попользоваться, да, согласен. Поэтому это нормально, да, пускай будет. Срок реализации всего строительства, согласно актуальным планам, намечен на конец 2023 года. В рамках проекта также подразумевается закупка трамвая для новой линии. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.